Девушка, пойдемте ко мне, у меня дома игровая приставка есть. Ну и какая? А, ну, если хорошо играть, сантиметров двадцать.